Всем привет! На улице непонятно то ли весна, то ли зима Все то тает, то замерзает То дождь идет, то снег А мы пока покупаем ништяки Для наших питбайков Сегодня пришла посылка из солнечного Китая Она содержала В себе две посылки Это Фильтр поролоновый Для ТТР-125 Я покупал И рычаги, комплект Взамен сломанных при предыдущем падении, когда я сломал себе стопу, на БСЕ-125. Сейчас их распакую и покажу. Вот так выглядит этот фильтр. Диаметр посадочный 38 мм. На ТТР-125, на родной карбюратор, внутри вот такая металлическая распорка. Состоит из двух частей. Наружная такая съемная поролоновая, как бы фильтр. Грубой очистки и вот этот тут вот более плотный мелко, мелко ячеистый поролон. Это уже фильтр как бы второй ступени очистки, тонкой очистки. А, при установке его надо смазать. У меня есть специальный спрей для смазки масляных фильтров, поэтому его нужно пробрызгать будет. Наружную часть не обязательно брызгать, вот эту красную, желтую надо пропитать маслом в комплекте с хомутом сразу будет ставиться вот сюда на место вот этого родного э, не знаю даже не фильтр это так имитации фильтра кто разбирал карбюратор после езды на таком фильтре знают что там много грязи соответственно вся эта грязь через карбюратор идет в камеру сгорания поршневую ну вот такая масляная пропитка для воздушных фильтров, маноловская. Вот. Этой пропиткой я фильтры и пропитываю. На BSE стоит завода, уже нормальный поролоновый фильтр покупалась для него. Ну теперь послужит и для ттрочка. Так, вот по рычагам распаковал я их. Покупал я у другого продавца, нежели предыдущий, который у меня сломался. Вот... Так он у меня стесался. И тут вот он у меня так благополучно был отломан. Рычаг оказался силуминовый. вот а У этого продавца было заявлено, что алюминий. И в отзывах там русскоязычные покупатели писали алюминий. Но я вам скажу, это один в один. Такие же ручки из силумина. Один в один. Точно такая же краска сдается мне что тут алюминием и не пахнет это будет видно при падении то есть на изломе там отлично видно силумин или алюминий порошкообразная структура металла на изломе это все покажет ну, вот как то так вот ну ладно надеюсь не сразу они сломаются вот такой короткий обзор посылочки с ништяками. На этом всем пока.